В этой части выступления я хочу сделать обзор функций по работе с неучтенными материалами. Мы часто называем их еще материалами за расценкой, а в терминологии программы мы используем еще термин ресурс РП, имея в виду, что номенклатура материалов представляется проектными решениями. РП расшифровывается как ресурс по проекту. Рассмотрим пример расценки из федеральной нормативной базы. Пусть это будет расценка из восьмого федерального сборника. В стоимостных показателях данных расценки указана стоимость материалов, но в этой стоимости не учтена стоимость основного материала – щебня. Этот ресурс отмечен красным цветом и в поле тип для него стоит признак P. Берем по проектным данным. Такая расценка называется открытой. Когда расценку добавляем в локальную смету, мы видим, что в смету добавляется автоматически дополнительная строка, которая полностью повторяет информацию из ресурсной части расценки, тот же самый шифр, единицы измерения и наименование. Когда вводим объем работы, то видим, что автоматически рассчитывается и количество материала. В ресурсной части строки работы указаны его норма расхода и общее количество на заданный объем. Именно этот объем и устанавливается в строке с материалом. Засветка бежим светом в полях с номером строки говорит о том, что эти две строки связаны между собой по объему. Если наведем курсор на номер строки работы, то указано, что в ней присутствует неучтенный материал. Если мы наведем курсор на строку на материал, то будет указано, к какой строке работы он относится. Эта связь присутствует постоянно. Если мы изменим объем работы, то автоматически изменится и объем материала. Вернем в исходное состояние. В некоторых расценках норма материала не указана. Вот, например, в ресурсной части строки работы количество крепежных изделий и собственно стальных конструкций равны нулю. Поэтому мы должны определить их количество в соответствии с проектными решениями. Если мы поставим объем работы, то количество материала автоматически не рассчитано. Ну и здесь программа поможет нам следующим. Если мы в соответствии с проектными решениями установим количество этого материала, то в ресурсной части расценки автоматически будет рассчитана норма его расхода. И при изменении количества работы автоматически будет рассчитанное количество материала. Вот так работает связь по объему между строкой работы и ее неучтенными материалами. Согласитесь, что это удобно. В локальной смете это может быть не очень актуально, но при составлении актов выполненных работ это заиграет в полном объеме. Как вы знаете, часто такие неучтенные материалы указаны в обобщенной номенклатуре, наименование без конкретики, как правило, для них отсутствует цена. Наша задача уточнить название, марку нашего материала и, конечно же, его цену. Как это сделать? Вариантов в программе несколько. Самый простой вариант – нажать правую клавишу мышки и выбрать специальную функцию – заменить строку. Программа знает, что мы работаем с материалами, поэтому автоматически открывает в базе данных группу сборников SSC. Обратите внимание, что курсор автоматически установлен на том ресурсе, который указан в строке локальной смети. Нам же необходим ресурс конкретной марки. Допустим, это щебень фракции 10 марки 400. Воспользуемся фильтром. Вот искомый ресурс. Двойным щелчком добавляем его в локальную смету. Вместо обобщенного ресурса в строке сметы указан выбранный нами ресурс с его конкретной ценой. Мы выполнили поставленную задачу. Другой способ. В ячейке с шифром расценки появляется специальная кнопка выбора. Если на нее нажать, откроется окно нормативной базы и операция будет повторяться. Еще один простой способ создать новую строку из группы SSC, в этом случае нам необходимо найти ресурс с помощью бинокля, выбираем нужный нам ресурс и вставляем в локальную смету, при этом мы не забудем вручную поставить объем материала, и обратите внимание, этот ресурс не связан с работой, об этом мы позже поговорим, при этом исходный ресурс необходимо будет удалить. В этом способе необходимо выполнить множество мелких операций, что не очень удобно. Наиболее удобный и эффективный метод заключается в том, чтобы изменить шифр ресурса на тот, который нам требуется. Это в том случае, если мы точно знаем этот шифр. И обязательно надо нажать клавишу Enter, чтобы программа обратилась в базу данных за новой информацией. Автоматически заменяется наименование ресурса и, соответственно, его цена. Следующий акцент. Это режим расчета строки. Рассмотрим пример при работе с территориальной сметно-нормативной базой. Локальная смета настроена таким образом, что цены для неучтенных материалов выбираются из справочника в текущем уровне цен. К этой локальной смете подключен соответствующий справочник. Создадим строку. Неучтенный расценкой материал за ценой обращается в справочник об этом свидетельствует значение в поле источник цен. Но поскольку материал носит обобщенный характер, мы вынуждены выполнить операцию замена строки. Обратите внимание, в этом режиме открывается не сборники ССЦ базы НЦИ, а справочник, подключенный к локальной смете. Выполнен поиск нужного нам материала. Вот этот ресурс. Вводим его в локальную смету. В строке локальной смети учтена текущая цена материала. Обратите внимание на детальные формы строки. В колонке из базы отображается базисная цена этого материала. В на единицу текущая цена, которая пришла из справочника, отображаемого во вкладке Ресурсы. Вот шифр справочника источника цен. Хочу обратить ваше внимание на расчет локальных смет на демонтажные работы. Вот пример. В локальной смете есть расценка монтаж оконных блоков. При демонтаже этих конструкций мы применяем поправку на демонтаж. Вот поправка на демонтаж металлоконструкций. Выбираем. Она изменяет стоимостные показатели, при этом обнуляет стоимость материальных затрат. Строчки с неучтенными материалами при этом необходимо удалить. А если таких расценок много, то мы предлагаем воспользоваться следующей операцией. В меню настройка есть пункт, который называется режим обработки строк. Снимите флажок при создании работы добавить неучтенные материалы. После этого программа автоматически сама будет удалять эти материалы из локальной сметы. Вам останется только применить поправку на демонтаж к этой строке. Очевидно что в локальной смете будут присутствовать и строительные работы. Если вы перейдете к этому разделу строительных работ, вы вернете в режимах обработки строк флажок в исходное состояние. И программа будет работать обычным образом. Поговорим о текстовых строках в локальной смете. Если необходимо учесть материал с ценой по прайсу, то поступаем следующим образом. Создаем текстовую строку типа материал, указываем в обосновании слово Price и заполняем атрибуты локальной сметы. Допустим, это будет рубероид, который измеряется в рулонах. Стоимость этого рулона мы указываем во вкладке ресурсы строки в колонке цена, тем самым имитируем работу справочника цен, но вручную. Допустим, цена 587 рублей за рулон. Нам необходимо указать количество рулонов. Пусть это будет 4 рулона. Но поскольку цена по прайсу обычно указывается с учетом НДС, мы должны очистить эту цену от НДС. И делается это с помощью пересчета. Используется в этом случае пересчет типа индексация прямых затрат. Указываем коэффициент. 1 и 2, и выбираем операцию Делить. В поле наименования пересчета указываем без учета НДС. В стоимостных показателях мы увидим результат применения пересчета. Очень часто для материалов необходимо учесть дополнительные затраты, такие как заготовительские складские расходы. Это делается точно так же с помощью пересчета. Я веду Наименование пересчета и введу коэффициент 3%. Возможно, необходимо учесть и транспортные затраты. Введу следующий коэффициент. Таким образом, из исходной цены по прайсу мы получаем окончательную стоимость с учетом дополнительных затрат, но без НДС. В смете может быть не одна строка по прайсу. Поэтому все указанные коэффициенты надо применить к другим строкам. Не надо это делать вручную в каждой строке. Сохранить этот набор пересчетов как шаблон. Вот исходное состояние расценки. Библиотека шаблонов. Вот нужный нам шаблон. Выбираем. Задача решена. Этот шаблон применяете в других строках, можно его применять методом групповых операций, а также в других сметах. При расчете сметы в базисном уровне цен текущие цены по прайсу мы переводим в базисный уровень. Эта операция выполняется также пересчетом. Очевидно, что для строки по прайсу будет установлен источник цен база. В этом режиме текущую цену можно вводить в во вкладке ресурсы строки, но есть и другой вариант вкладка стоимость. Введем пересчет со знаком деления. Из библиотеки выберу шаблон для обработки НДС, заготовительско-складских и транспорт. Итог получен в базисном уровне цен. В нашем распоряжении есть локальные смета, где неучтенные материалы рассчитаны по прайсу с учетом пересчетов и по справочнику цен. Шифр справочника мы видим во вкладке ресурсы строки. Как эти данные отражаются в печатной форме? В окне Печать документов рассмотрим стандартную форму по 35 МДС. Для отображения данных по ресурсам по проекту Обратим внимание на следующие настройки. Расчет стоимости строки. Здесь есть настройка, которая называется формула пересчета к строкам РП и коэффициенты пересчета к строкам РП. Установим здесь флажки. Для ресурсов, которые рассчитаны в текущем уровне цен и справочника, необходимо установить флажок шифры справочника текущих цен. Когда такие. Настройки установлены, в строке по прайсу отображается полная формула расчета, цена равна исходное значение по прайсу и все коэффициенты, которые применены к строке. Ниже указаны значения коэффициентов и их назначения. В строке, где цена указана из справочника, указывается шифр источника цены. При печати локальной сметы с ресурсами по проекту есть один существенный нюанс. Обратите внимание, в данной локальной смете, рассчитанной в базисном уровне цен, все неучтенные материалы имеют шифр SSC01. Если вывести на печать эту локальную смету, в шифрах расценок с неучтенными материалами мы увидим аббревиатуру FSSC – Федеральный сборник сметных цен. Это является результатом настройки, которая находится в главном окне системы. В экране настроек есть специальный раздел печать, обоснование ресурсов РП. И вы увидите, в какой нормативной базе, какие аббревиатуры следует выводить на печать. Какие-то настройки установлены по умолчанию, но вы всегда можете изменить эти настройки или установить свои новые. В новой редакции Федеральной нормативной базы ФР-2020 сделан акцент на неучтенные материалы. Они выведены за расценку, что дает нам право привести смету к проектным решениям. А вот в редакциях территориальных баз часто встречается необходимость уточнить марку бетона и арматуры, которые учтены в стоимостных показателях расценки. Вот пример из территориальной базы Ленинградской области. Расценка на устройство подпорной стены в ресурсной части строки мы видим, что здесь учтена стоимость бетона и горячей катаной арматурной сталь, что мы предлагаем сделать с помощью программы. Нажать правую клавишу мышки на строке с бетоном и выбрать пункт, который называется Сделать ресурс неучтенным. Корректировать стоимостные показатели мы не будем, поэтому ответим на вопрос нет. В результате этой операции в локальной смете появится Дополнительная строка со стоимостью бетона точно такая же, как учтена в строке работы. Нам остается только поставить знак «Минус» в поле «Тип», вот, и стоимостные показатели бетона будут вычтены из стоимости самой сметы. Далее добавим строчку из базы данных, для того чтобы учесть нужный нам бетон по проектным данным. Аналогичным образом можно поступить, и с арматурой. Однако смотрите, бетон, который здесь учтен по проектным данным, не привязан к строке работы. Эту ситуацию можно исправить следующим образом. Уже на строке локальной сметы нажимаем правую клавишу мышки и выбираем пункт, который называется ресурсы по проекту привязать к работе. И указываем номер строки, в которой происходит привязка. В результате мы решили и эту задачу. Отдельное внимание уделим вкладке «Ресурсы сметы». Она дает нам возможность изучить локальную смету со стороны ресурсов. Итак, сметы на фундаменты, Стройки сметы работы, большое количество неучтенных материалов. Во вкладке «Ресурсы сметы» мы видим полный перечень ресурсов этой сметы, и затраты труда, и материалы, и машины. На вертикальной панели инструментов. Можно выбрать кнопку для группировки ресурсов. Поскольку речь мы ведем о ресурсах по проекту, то есть о неучтенных материалах, активизируем вкладку РП и на экране будет представлен список неучтенных материалов. Сначала выполним настройку, отобразим существенные для нас столбцы. В этом списке можно выполнять сортировку обоснованию, по наименованию, по цене и так далее. С помощью фильтра можно найти интересующие нас ресурсы, например, все бетоны. Что в этой вкладке для нас важно, прежде всего количественные показатели, общее количество ресурсов из строк локальной сметы, строки, в которых учтены эти ресурсы, отображаются в нижней вкладке детальных формах. В этой таблице представлены стоимостные показатели базисная цена ресурса, текущая цена ресурса и справочника, который мы подключили к локальной смете. В версии 3.7 появилась еще одна возможность видеть ценовые показатели ресурса, которые учтены в строке локальной сметы. Вот дополнительные столбцы. Цена и стоимость в строке по каждой Колонки со стоимостными показателями отображаются суммарные данные. Вот сумма ресурсов по проекту учтенных в этой локальной смете. Эта сумма полностью совпадает с итогом сметы, который мы получили при расчете сметы. Независимо от метода расчета, базисный, индексный, ресурсный или базисный, в столбцах стоимость строки мы получим актуальные данные. Изменения внесены в выходную форму. При печати ресурсной сметы в одном уровне цен, теперь появился специальный режим уровень цен из сметы. Ранее были только два режима – базовый и фактические Список ресурсов выводится в виде документа, оформленного по шаблону. Вот список ресурсов по проекту. Если вам нужен список без какого-либо оформления, вы можете прямо из окна сметы выгрузить этот список в Excel. В результате мы получим вот такой отчет. Для выгрузки в Excel в комплексе А0 есть еще один механизм. Но для этого надо перейти в главный экран системы. Здесь достаточно нажать «Вызвать контекстное меню» и выбрать пункт «Экспорт ресурсов» в формате Excel. Необходимо настроить для выгрузки и будет сформирован Excel-ский файл. Выглядит это следующим образом. Сейчас мы рассмотрели выгрузку в Excel ресурсов из одной локальной сметы. Но в главном экране системы эта функция может быть использована и для выгрузки всех ресурсов текущей объектной сметы а также всего проекта в целом. Итак, основные моменты по работе с неучтенными материалами мы рассмотрели. Надеюсь, данная информация будет полезной для вашей оперативной повседневной работы.